Я жду кучу положительных эмоций. Я еду первый раз и надеюсь, что я также буду вспоминать об этой акции с горящими глазами. Я еду в десант первый раз и на самом деле я сейчас очень вдохновилась открытие Я уже хочу побыстрее уехать буквально через 30 минут. У нас уже первый автобус, мы едем в первый населенный пункт. Каждым годом ждешь постоянно новых и новых эмоций и охота всегда помогать людям. Успехов, вам! Держайте. Не останавливайтесь спасибо вам И... Акция «Снежный десант». Каждый день мы посещаем одну деревню, то есть утром нас отвозят автобус и привозят каждый день в новую деревню. Суть нашей акции состоит в том, чтобы помочь людям, у которых нет детей, нету родственников, которые могут помочь. Например, это пенсионеры, это ветераны войны, это инвалиды. Масштабная акция. В нашем районе Новосибирска мы принимаем ее первый раз. Ребята очень активные, молодцы, работают хорошо. Мне нравится помогать людям, и видеть этот благодарный, искренне благодарный взгляд, и, я не знаю, он меня вдохновляет и весь год.